Всем доброго времени суток! Продолжаем наш конструктивный разбор стереотипов. В прошлый раз мы затронули тему ватников, а сейчас, я думаю, стоит зайти в противоположный лагерь — либерастов. Либераст — это неадекватная форма либерала, и последнего нужно отличать от первого, но об этом ближе к концу ролика. В обязанность любого либераста входит критика ватной идеологии за узость и стереотипность мышления, слепое поклонение своей идеологии как единственно верной и неосмысленное доверие пропаганде. Вот только все эти качества присущие самому либерасту. По сути, либераст это такое же быдло, как и ватник, нисколько не научившееся мыслить самостоятельно, разбираться в политике, истории, праве, философии и тому подобное и болеть, но стремящаяся показать свою прогрессивность безумной любовью к либеральному западу. Если ватник поклоняется России, то либераст с необычайным фанатизмом поклоняется Западу, как чему-то святому и непогрешимому. По правде говоря, есть только одна сверхдержава. Согласен, во многих вещах Запад впереди планеты всей, но не стоит также забывать, что там есть свои проблемы. И обдуманное заимствование с Запада предполагает, что нам не нужно наступать на те же грабли, на которые наступили наши западные соседи. У каждой страны должен быть свой, уникальный путь развития со своими пробами и ошибками. Поклонение либерастов, как правило, направлено даже не на либеральные идеи как таковые, а на экономический и социальный успех западных стран. На то, какой у них охуенный асфальт. Асфальт охуенный, посмотрите, он идеальный, он как задница младенца гладенький. Какие красивые домики. Все прямо так вылизано. Европа. И колбаса с пивом вкуснее. Нередко либерасты восхищаются относительно экономически успешной Саудовской Аравией. Что странно, учитывая тот факт, что форма правления в этой стране абсолютная монархия. Конечно же, восхищение Западом у либерастов основано на полном незнании истории его экономического успеха. Привет, колониальная эпоха! А восхищение Саудовской Аравией непониманием того, что количество нефти на душу населения в этом небольшом государстве составляет около 125 баррелей. Почти в пять раз больше, чем в России. Вконтакте вся эта либеросня подписана на паблики типа Orange East, телеканал Дождь, ОМТВ и прочее. Некоторые особо упорные особи состоят даже в пабликах типа Армия США. Армия США, Карл! Какое вообще отношение американская армия имеет к идеологии либерализма? Поклонение Западу вполне предсказуемо сочетается с ненавистью к России и всему русскому. Не только власти государства, но и простой народ России, ее культура и язык, традиции становятся предметом либерастической критики. У либерастов все принято сваливать на якобы рабский русский менталитет. Историю нужно учить господа либерасты – Напомню, что в России произошло несколько самых масштабных революций за всю историю человечества. Да, русский народ привык к долготерпению. Да, он страдает из-за своей наивности. Но в русской истории полно примеров того, что наш человек был готов отдать жизнь только за то, чтобы не стать рабом или предателем. А что касается либерастов, которые поливают помоями русский менталитет, то единственное, кого они поливают помоями, это только себя. Ведь если во всем виноват менталитет, природа, то и изменить себя вы не сможете. Вам всю жизнь останется прожить, осознавая то, что вы являетесь теми, кого так яростно ненавидите. Я сам русский, как я могу быть русофобом? Толстенный слой русского похуизма. Русской вот это свинот, свинотство. У Либерасни присутствует биполярное расстройство в терминальной стадии. Они стремятся как можно скорее свалить из рашки. Но при этом пытаются залезть во все аспекты внутренней жизни России. Высказать, что везде у нас все делают не так. Хочется же выставить себя нехуевым таким политиком и управленцем. Как это совмещается в их голове, мне непонятно. Я не осуждаю личный выбор людей и их желание покинуть свою страну, если это действительно обдуманное решение. Но, ИМХО, если ты ставишь цель уехать из России, достигай ее и не ной. Если хочешь изменить свою страну к лучшему, сделать ее свободнее и прогрессивнее, веди свою деятельность в этом направлении и не ной. На самом деле такое раздвоение приоритетов у Либерасни легко объяснить. Большинству либерастов эмиграция на столь желаемый райский запад не светит. Оттого они и чувствуют жгучую боль в области чуть ниже спины. И поэтому еще сильнее ненавидят Россию и то свое окружение, в котором живут. Когда в твоей мотивации нет ничего, кроме ненависти и раздражения, повод задуматься. Может быть проблема не в месте твоего проживания, а в твоей голове? Критиковать свою страну и власть, разумеется, нужно. Бац, бац, бац, бац, бац, бац, бац, бац, бац, Без конструктивной критики невозможно никакое развитие. Подчеркиваю, бесконструктивной. Либерасты же предпочитают просто все засирать. Они ничем не лучше ватников в плане подверженности пропаганды. Разница только в том, что эта пропаганда льется на них не с первого канала, а с телеканала «Дождь». Все, что чувствуют либерасты, это ненависть и презрение ко всем окружающим, начиная со своей собственной семьи и заканчивая всей страной. А взамен грезят какой-то райской свободой на распрекрасном западе. Хотел, чтобы Россия стала европейской державой. Она и так европейская. Окей, если вы досмотрели мое видео до этого момента, то запомните важную информацию. Все, что я говорил про либерастов, не относится к либералам. Либерализм в своем классическом определении – это политическое движение, которое провозглашает высшей ценностью индивидуальную свободу человека. Такое движение вполне заслуживает своего места на современном политическом спектре. Хотя я и не являюсь приверженцем этого направления, как можно было бы подумать, увидев некоторые мои ролики. Я не считаю свободу высшей ценностью, да и в принципе не считаю свободу чем-то безусловно положительным. Поясню. Свобода – это всего лишь потенциал, который каждый может использовать как во благо, так и во зло. Однако же, свобода – это и не есть зло. И полностью отрицать необходимость свободы нельзя. Такое отрицание может привести к крайности тирании. Моя позиция такова, что в правильном государстве должен быть баланс между свободой и порядком. И добиваться нужно именно баланса в политическом устройстве, а вовсе не безграничной свободы. И напоследок вопрос ко всем зрителям. А чего стоит такая свобода, которая полностью зависит от установленного политического режима? И при малейшем дуновении политического ветерка в стране она может утратить свой приоритет? Жду ваших мыслей в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в теме. Оставайтесь на позитиве и до встречи в новых видосах.